Простая, сытная и вкусная закуска на скорую руку, подойдет как для завтрака, так и для перекуса в течение дня, берите на заметку рецепт. Приготовить драники из цуки не очень просто, блюдо понравится всем любителям овощных оладушек, подавайте драники со сметаной или чесночным соусом, нежные, аппетитные, ароматные, они могут стать отличным дополнением к мясу, рыбе или сложным гарниром, берите рецепт на заметку. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все ингредиенты. Кабачок натрите на крупной терке, добавьте щепотку соли и оставьте на 5-7 минут, затем отожмите от выделившегося сока. Переложите в глубокую миску, добавьте тертый на крупной терке лук, посолите все и поперчите по вкусу. Добавьте муку и яйцо. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Все хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте массу при помощи столовой ложки, придавая нужную форму и размер. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. Драники и суки не готовы. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Цукини 400 грамм, лук одна штука, яйцо 1 штука, мюка 3 столовые ложки сборкой, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, растительное масло по вкусу, для жарки. Количество порций 4-6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Пусть вам сегодня повезет.